Седьмой год. Средняя общеобразовательная школа номер 21 работает в проекте «Школа-мюзикл». Весь образовательный процесс направлен на воспитание яркой, творческой, креативной личности. С первых дней в школе дети обучаются музыкальной грамоте и вокальному искусству на уроках и во внеурочное время. Школьный детский хор неоднократно становился лауреатом городских и и краевых конкурсов, на уроках технологии, изобразительного искусства, черчения и геометрии дети создают уникальные декорации, художественные произведения, которые в последующем используются при постановке музыкальных спектаклей. В роли преподавателей выступают не только профессиональные педагоги, но и наиболее одаренные учащиеся старших классов. Особое место в образовательном процессе занимает хореография. Уже в начальной школе дети начинают изучать основы бального, народного и эстрадного танца. Эти начальные навыки успешно развиваются в средней и старшей школе. Танцевальный ансамбль «Драйв» неоднократно становился победителем конкурсов, лауреатом самых разных фестивалей. Наши выпускники любят и умеют танцевать. Они показывают прекрасные результаты на ежегодных турнирах бальных танцев. Школьный вальс. Самые способные старшеклассники не только танцуют сами, но и обучают этому искусству учащихся младших классов. Основой любого мюзикла является сценарий. Этому сложному процессу Написание сценария школьники обучаются на уроках истории, литературы, мировой художественной культуры. Дети учатся грамотно строить сюжет, музикла, от завязки до кульминации. Уроки математики и информатики позволяют ребятам научиться экономической грамотности через составление бюджета спектакля. Особый интерес вызывает расчет стоимости костюмов – Наши ученики становятся экономистами, дизайнерами, модельерами сценических костюмов, воплощая свои идеи от наброска чертежа до готового изделия. Седьмой год в школе действует музыкальный театр «Зазеркалье», объединяющий более 70% учащихся школы, педагогов и родителей. С огромным желанием Дети с 1 по 11 класс участвуют в репетициях каждого мюзикла, ведь за этот период их было поставлено 12. Технические специалисты старших классов охотно делятся секретами работы звукового и светового оборудования, а уроки физики позволяют научиться не только пользоваться этим оборудованием, но даже ремонтировать его. Итогом колоссальной работы стали такие мюзиклы, как «Приключения Маши и Вити», «Тайны снежной королевы», «Золушка», «Примушкетера», мушкетера», «Двенадцать месяцев», «Морозка», «Сказка царя Салтани» и многие другие. Сейчас школа ведет набор в новые музыкальные первые классы, где будут учиться будущие талантливые продюсеры, вокалисты, Танцоры, художники, звукорежиссеры, светооператоры, хореографы, драматурги, фотографы, дикторы и другие специалисты, так необходимые нашему культурному городу и краю.